Вечер добрый, мои дорогие друзья. Здравствуйте. У нас сейчас в Питере, Ленинградской области почти уже 9 часов вечера. Вот хочу вам пригласить на свои авторские литературные страницы порталов Проза.ру и Стихи.ру Мои авторские страницы также под творческим псевдонимом Ирина Адарчук-Пауле. Очень люблю заниматься творчеством. Многие уже знают у меня как и музыкальное творчество, так и литературное. У меня, конечно, нет желания писать сложными словами и предложениями. Есть люди, которые не понимают мое творчество. Но, как говорится, души поэта порой до конца не понять. Не пишу длинные литературные произведения. Все творчество в виде миниатюр. Литературных произведений у меня свыше пяти тысяч. Это стихи, стихотворения в просе, рассказы, миниатюры, поэмы, сказки. Есть романы в стихах, есть просто романы и многое еще других литературных произведений. Наш современный век люди настолько заняты, что даже поэтому не пишу, не пишу длинные литературное произведение. Добро пожаловать на мои творческие страницы. Каналы на YouTube были поэтому созданы, основываясь на моем авторском, музыкальном и литературном творчестве. Добро пожаловать! Всем всегда очень рада и признательна! Желаю удачи, благополучия, здоровья, счастья и всего самого! Хорошего и доброго! До новых встреч! С автором, поэтом, писателем, композитором Ириной Адарчук-Пауле. Это мой творческий псевдоним. Добро пожаловать!